плавно этот самый да, ролик э, э, злого эколога, он же Добрышкин да? Э, вот так вот коммент кину. Ролик вот так называется, да? Вот. вот понимаете, дело в том, что мы в интернете, собственно говоря, ну практически изначально, как он вообще начал осваиваться. С тех времен, когда еще... Никаких DSL не было, да никаких не было там этих, что можно видео какое-то посмотреть Мы с тех времен, когда был текстовый интернет, ну можно какие-то картинки было, ну парнушку какую-то У нас какую до сих пор самую. лежит модем этот 56К этот, ну как, как как он, телефонный же шум Да, делает, обычный, который... по обычной телефонной линии, понимаете, вот мы с этого начинаем, мы в интернете давно Карточки эти были, как-то брали на 5 мегабайт вот, на месяц или как-то, или разовое там, ну не суть важно Так вот, значит, вот, вот понимаете, есть дело в том, что блогеры, которые вот позавчера в интернет залезли, и вот они считают, что они разрабатывают какую-то жилу впервые. Вот. Э, вот, я оплеуху давал этим самым, которые там на сородении э, Чукланову там э, пели осанну что он там придумал э, выражение, что на земле лесов, лесов нет. Лесов нет. Вот. а это более 10 лет назад еще высказал уважаемый Асгард, как его звать величать по-настоящему не знаю, понимаете, это все из-за того, что люди позавчера купили телефон или этот самый, да, или там ноутбук какой-то, залезли в интернет, а, а, а чего доброго еще начали блогерством заниматься, рубить бабло, и при этом не зная, что эти темы, которые они <звёк> открыли, разрабатывали до них давно, более продвинутые это, блогеры, ну еще понятия блогер не было. Это же к вопросу по, про того Штарха тоже, что работать с информацией не могут, не умеют, поиском за ним заняться не могут этот вопрос, проработать, узнать, какие есть еще эти самые. Это же самое главное, и, кстати, самое интересное, если тебя интересует эта тема, узнать как можно больше о ней, тем более, если есть такой инструмент, как интернет. Ну, всевозможные варианты на ютубе, просто в гугле или там в этом яндексе поинтересоваться, на других схожих ресурсах. Вот все знают про это авторское право, да, которое на самом деле копирайт называется, за это мы оплюхи всем даем, да, и тем не менее все плюют на это авторское право, все говорят, а вот ты купил ты это, вот ты купи, ты приходи на мой платный ресурс, блин, а уважать, что эту тему, эту тему, да, вот что касательно этих младенцев в инкубаторах, ну все завыли уже, блин, Таня Карацуба, еще кто-то там эти, ну масса этих самых, и эколог тоже. А перед этим дело в том, что эту тему начался озвучивать, ну, точнее говоря, новую версию вот этой э, искусственности происхождения человека, эту тему давно прорабатывает кто? Виктор Иваненко. Вот этот пенсионер, давно он эту тему уже прорабатывает, буквально уже от на тебе. И тут эколог заявляет, а он первый бляха-муха, вот э, три недели назад про вот это вот э, в интернет выложил, да, ему подсказали великие и могучие вершители. Э, э, да, хранители и вершители, да. Хрюкатели и эти самые. Ну, дальше не буду это ругаться Вот они вот только придумали Да это Виктор Иваненко эту тему вновь поднял А на эту тему говорилось Ну, ну хрен его знает еще когда Да ну каждый же из вас слышал А где э, меня нашли э, Как я на свет этот появился А мы тебя в капусте нашли Вот это какой-то вот ролик мы вот сегодня посмотрели вот, Тема клонирования, художественной литературе уже... это самое, если, что касательно интернета, не могу сейчас сказать, но кто-то об этом говорил тоже, об этих э, искусственных этих самых клонах. Так, ладно, достаточно этот самый, поэтому надо все-таки уважать тех, которые были э, инициаторами определенной идеи. Вот, надо помнить все таких, да, кто впервые то-то и то-то сказал, да. Вот. Надо эпизодически упоминать. А то бросаются такими громкими фразами, допустим, из этого, да, э, ну, я сейчас не говорю про Никосмотрового, Смотрового, а сейчас говорю, допустим, берут, цитируют на самом деле, да, э, из, допустим, из наших священных писаний, которые вот озвучил и напечатал уважаемый Патарди, да, и ничтоже сумняшись, а вообще не упоминают, что был такой, э, такая выдающая личность, и вообще вот эти ведические писания, что и как, и почему присваивают себе, и нагло об этом заявляют, да, какие-то помнил Можно же сказать, что про вот этих вот клонированных, шариковых... Э, ну, кто про затворку это говорил? Про орков, про этих, что клепают э, биороботов для войны? Этот, этот, э, ресурс этот... Э, гражданин, гражданин из Барнаула, да? да? гражданин из Барнаула. И он эту тему поднимал. тоже, что он касался этих, что вот какие-то боевые псы войны, э, которые... Не человекоподобные, твари там ну, буквально в них орками назвал потому что лица такие искаженные они э, человечину там жрали вот ну то есть они выведены из ну глубоко вот они погружался ну то есть что они выведены из пробирок э, из этих баков блин с жидкостью питательной И вот тут вот это можно сказать что он э, уже на эту тему говорил же, что эти самые что у нас э, без на этих самых поколения, а у этих искусственно сделанных дедушка, бабушка, а потом дальше пробирка. Вот это об этом, понимаете, авторство, ну какое авторство? Ну весь этот мир был создан, вот, а ум, вот тот, который вот это вот условно говоря произнес, вот это вот его авторство. Один это была персона какая-то, человекоподобная или нет, или это множество было богов так называемых, вот это вот авторство. А то, чтобы ты первый где-то что-то хрюкнул в интернете, блин, так о чем тут это самое говорить? Вот. мы вот это продвинули эту версию, однозначно это мы продвинули. До нас только более-менее о чем-то говорил только уважаемый Анатолий Шляхов. Вот что касательно этого самого адренохрения, этой, да, вот. на самом деле этого самого, да. Вот мы продвинули. Почему? А потому что нас вот за этот, а потом начали квакать на эту тему. Да? Пробили пробку мы. Да, эту. просто это самое, да, как э... или засор в этой. Да, как этого Иисуса призывали для того, ну, чтобы надо... он достал этих, которые там застряли и воняли. Так, дальше, да?